Здравствуйте, дорогие друзья, с вами я Вичезар и Вести Валкон. И сегодня мы с вами поговорим о неизвестной многим и многим и в целом обществу книге, или вернее рассказу Льва Николаевича Толстого «Разрушение ада и восстановление его». Подписывайтесь на наш канал и мы начинаем. Мне эта книга или рассказ попались еще лет 20 назад. И я был удивлен, насколько точно, объемно, всего лишь на 15 страницах Лев Николаевич описал существующее положение вещей в обществе. Почему оно такое? Отчего оно? Он в такой легенде рассказал, как это произошло? Этот рассказ был опубликован в 1908 году в Париже и в 1961 году в полном собрании сочинений Льва Николаевича Толстого в Советском Союзе. Вы можете этот рассказ прочесть. И а, в данном случае я хочу сказать о том, что никто из преподавателей, кого я спрашивал, русского языка, литературы, не знают об этом произведении. Оно, на мой взгляд, одно из фундаментальных, кратких, объемных и рассказывающих нам о том обществе, в котором мы живем. У Льва Николаевича есть также одна из книг, называется «В чем моя вера?». Хочу напомнить, что Лев Николаевич был отлучен от церкви православной, христианской, еще вот в начале прошлого века. Поэтому сегодня мы ознакомим вас с данным произведением. Начинается она с того, что возрадовался Вельзевул, когда дело решалось на кресте, когда Христа распяли. Он, мучаясь на кресте, казалось бы, сдался. Но тем не менее, произнеся слова о том, что не ведают люди, что творят, а в это время, по легенде, Вильзевул, повелитель дьяволов, на себя применял, примерял оковы, которые он должен был сковать, которыми должен был сковать Христа. И примерив их, и когда он услышал последние слова Христа, эти оковы сковали его. И он провалился в преисподню или в тартарары, как пишется в данном рассказе. И прошло... Неведомо сколько времени, 100, 200 или 300 лет, и вдруг он услышал над собой скрежет зубовный шум, стоны, крики, и вдруг с него соскочили оковы. Вельзевул, расправив крылья, свистнул своим посвистом, и к нему со всех сторон посыпались слуги его, расселись вокруг него, и он их стал спрашивать, а что такое произошло на земле? Один... Из дьявола в пелевинке сказал мы думали что все пропало то учение который принес Христос стало править между людьми я решил посмотреть а как же живут люди то есть вот данный дьявол говорил и начал между ними ходить и слушать и вдруг услышал люди начали спорить между собой а хорошо ли есть а, жертвенно или нехорошо и я подумал, что надо вот это противоречие у них усилить. Я его усилил, и люди озлобились друг напротив друга, друг на друга, вернее, и начали между собой ожесточенно спорить. И я тогда понял, что учение Христа можно переделать. Я его переделал, создал церковь, где определенные люди возгласили себя главными толкователями того, то принес им счастье и радость душевную, то есть толковать учение Христа. И они начали повелевать теми людьми, которые у них были в подчинении. Сами же они не следовали учению Христа, а занимались обманом и ложью. Таким образом, я начал по всей земле подзуживать тех слуг, которые начали возглавлять христианское или какое-либо другое учение, и... Они начали проповедовать то, что я им нашептывал. Вот, видимо, за это и отлучили Льва Николаевича от церкви за то, что он начал критиковать вообще существующую православную церковь, христианскую. Наш зритель Александр Хо задает вопрос, а что вы знаете о всесветной грамоте? У нас все светные грамоты есть в библиотеке. Мы ездили к создателю его, к сожалению, не смогли встретиться. Но тем не менее, я считаю, что эта все светлые несет в себе образы правильные. И эти правильные образы отображают ту энергию, информацию, которая в пространстве до нас доходит. И она эту информацию несет. Это правильная книга, ее надо изучать, хотя, несмотря на то, что она достаточно сложная. Но хочу напомнить еще о том, что, э, тем не менее, существуют и существовали в русском языке многие виды азбук, в том числе траговое письмо жреческое, дарийское Руника, хаорийское руника. вот... То, что мы сегодня знаем, и то, что опубликовано, корона 144 основных знака и более 5 миллионов дополнительных, которыми мы пользуемся иногда э, в той технологии, которую мы называем пространственным программированием. А также Татьяна Т. задает нам вопрос об Александре Драгункине, который создал свою собственную теорию о происхождении слова. Я, к сожалению, с ней не знаком. Познакомлюсь, посмотрю и тогда отвечу на этот вопрос. Но в наших сюжетах, которые на нашем канале Вести Волкон, мы уже рассказывали о том, что существуют, я еще раз повторюсь, многие те азбуки или алфавиты, которые наши предки использовали в своем обиходе. Поэтому у нас настолько богатая наша история, лингвистической, что ее надо изучать. Любой знак, любой образ несет определенный вид энергии и информации. И эта информация и энергия нами должна приниматься, оцениваться и притворяться в жизнь. По тем же конам, которые есть у нас, коны вы можете в магазине Neutronic.com приобрести книгу «Коны» и книгу «Домострой», в которых мы рассказываем, как применить те знания, которые передали нам предки, для того, чтобы мы были здоровыми и счастливыми, и создавали тот родовой очаг, который позволит нам приобрести душевную радость и создать семью. Возвращаясь к легенде о Вельзевуле, и разрушении ада и восстановлении Его, Вельзевул, послушав тех его слуг, которые говорили, как они создали то сообщество, которое мы называем церковью, как они внедрили ложь и обман в нее, какими способами. И он сказал, как это хорошо, возрадовался, расправив крылья. Но тогда многие закричали, "А нас, а нас, послушай!» Ведь их было множество слуг дьявола. Или Вельзевула. И он тогда сказал, ну хорошо, давайте кратко, скажите, как вы извратили то учение, которое дал вам Христос. Один из дьяволов поведал Вельзевулу о том, насколько точно, насколько хитро он использовал знания материального мира и завел науку в тупик. И чем больше ученые погружаются в микромир, тем меньше они узнают о том, что вообще существует во Вселенной. И Вильзевул возрадовался еще раз и сказал, «Ну все, мы победили! А в это время остальные дьяволята или дьяволы закричали хором, «А мы, а мы, вы о нас забыли!» Тогда он сказал, «Ну хорошо, по очереди, давайте говорите, чем вы занимаетесь и кто вы!» Я Дьявол технических усовершенствований, сказал один. Я разделение труда, я путей сообщения, я книгопечатание, я искусство, я медицины, я воспитание, я культуры, я исправление людей, я одурманивание, я благотворительности, я социализма, я феминизма. Представляете себе, и каждый из этих дьяволят или дьяволов внушал людям, что это самое главное, то, чем они занимаются. И сегодня мы видим, что действительно, несмотря на то, что Христос разрушил ад и дал людям одну заповедь, поступайте с другими людьми так, как вы хотели бы, чтобы они поступали с вами. Но тем не менее, люди не последовали заповедям Христа. А те сущности, которые отвечают вышеперечисленным э, общественным отношениям или девалята, начали внушать и научать их делать все наоборот. И самое главное, они внушили им, что это самое правильное, что иного не дано, что только так нужно делать и не иначе. И таким образом люди забыли о конах. Люди забыли о тех отношениях, которые дал им Христос, придя к людям, деградировавшим морально и духовно. А мы знаем об этом в одном из сюжетов. Мы показывали Ночь Сварога. Когда сознание людей закрыто, разум закрыт на 95%. И люди не знают, нельзя их винить в том, что они не понимают происходящих событий. Они не знают того мира, той, той космогонии, в которой они живут. Они даже не знают окружающего мира, который также жив. И представители всех цивилизаций на нашей матушке-Земле присутствуют. И это надо изучать, и это называется фундаментальной наукой. Читайте Льва Николаевича. Он очень много полезных, мудрых советов дает. И дает анализ происходящим событиям, которые актуальны и сегодня. И нам бы его послушать и сделать выводы. И все-таки вернуться к тем устоям, к тем конам, заповедям, которые дают людям добро, любовь и сердечное тепло. С вами был Вечезар и Вести Волкон. Подписывайтесь на наш канал. Всего хорошего.